Здравствуйте, психологи канала Немиркин. С помощью вашей любви и поддержки мы смогли отправить вам еще один богатый материал по повседневной психологии. Итак, давайте изучать. Депрессия – это не повод для стыда, и она не делает вас слабыми или неполноценными. Несмотря на то, что депрессия является распространенным психическим заболеванием, во всем мире она до сих пор остается клеймом, из-за чего не только меньше людей знают о ней, но и реже обращаются за надлежащим лечением депрессии. Депрессия, которую не лечат, может иметь довольно пагубные психические и физические побочные эффекты, поэтому ее лечение имеет первостепенное значение. Под нелечением подразумевается не просто нежелание обращаться к терапевту, а скорее то, что депрессия все еще требует внимания, несмотря на попытки получить поддержку. Также важно подчеркнуть, что это видео не должно использоваться для самодиагностики. Его цель – информирование и повышение осведомленности. Если вы обнаружили у себя упомянутые черты, пожалуйста обратитесь за профессиональной помощью, а не занимайтесь самодиагностикой. Вот 9 признаков, на которые следует обратить внимание, свидетельствующих о нелеченной депрессии. Первый – ухудшение памяти. Исследования показывают, что нарушения памяти, вызванной депрессией, могут иметь ту же природу, что и при деменции, хотя это не является ее предвестником. Согласно исследованию 2003 года, длительная нелеченная депрессия тесно связана с потерей объема гиппокампа. Что это означает? Гипокамп это часть мозга, в значительной степени участвующая в сохранении воспоминаний. Поэтому потеря объема в этой области может означать, что у вас снижается способность к долговременной памяти, и вы можете начать забывать больше, чем обычно. Во-вторых, злоупотребление психоактивными веществами. Депрессия часто становится жертвой зависимости. Если ее не лечить, она может привести к тяжелой наркотической зависимости, независимо от возраста и пола. Эксперты установили, что эти два заболевания являются сопутствующими и чаще всего встречаются вместе. Поэтому, если после депрессии вы оказались более уязвимы к психоактивным веществам, очень важно правильно лечиться, чтобы эти состояния не подпитывали друг друга в худшую сторону. Третье – Недостаток сна. Стали ли вы чаще дремать или сон полностью не приходит? В любом случае, нарушение сна сегодня считаются основополагающими при диагностике депрессии. Исследование 2008 года показало, что эти нарушения сна могут проявляться у всех по-разному и оказывать негативное влияние в течение дня. Многие пациенты, участвовавшие в исследовании, говорили, что им не хватает концентрации в течение дня и они чувствуют себя вялыми. Хотя эти нарушения, связанные со сном, могут проявляться ночью. Не забывайте следить за уровнем своей активности и днем. Он может рассказать вам не меньше. 4. Импульсивность. В последнее время вас тянет на нестандартные рискованные поступки. Саморазрушительное поведение – это не только способ заглушить боль, но и публичный крик о помощи. Хотя в тот момент это может казаться логичным, это может негативно повлиять как на тело, так и на разум. Физически рискованное поведение может привести к опасной инфекции и повреждениям в теле. Психологически оно оказывает на организм ошеломляющее воздействие и мешает справиться с ситуацией здоровым образом. Депрессия может вызвать чувство безнадежности и отчаяния, но помните, что несмотря ни на что, вы достойны любви и исцеления. Пятое. Изменился аппетит. Заметили ли вы перемены в том, как вы едите? Вы переедаете или полностью потеряли аппетит? Неправильное питание может быть основным признаком неличенной депрессии. С психологической точки зрения изменение аппетита и повышенная тяга к вредным привычкам являются механизмами преодоления депрессии и могут указывать на то, что есть что-то более серьезное, на что стоит обратить внимание. Шестое. Частые мигрени. Мигрени депрессия обычно сосуществуют, но если депрессию не лечить, интенсивность мигрени может резко возрасти. Мигрени могут перейти из разряда эпизодических в хронические, что означает, что они будут повторяться не 15 раз в месяц, а чаще. Хотя причина этого явления до конца не выяснена, важно не допускать, чтобы депрессия не лечилась и мигрень не развивалась и не усугублялась. В-седьмых, социальная изоляция. Чувствуете ли вы постоянное желание оставаться под одеялом весь день? Общение с друзьями и семьей кажется вам утомительным. Возможно, вы изолируете себя в результате депрессии, которую не лечили. У вас может развиться низкая мотивация и отсутствие интереса к повседневной деятельности. Изоляция из-за депрессии может привести к одиночеству и усугубить уже имеющиеся симптомы. Даже обычные дела покажутся вам непосильным трудом, так как депрессия истощает вас. Восьмое – усиление соматической боли. Зуд и боль – распространенные симптомы нелеченной депрессии. Фибромиалгия обычно сопровождает депрессию. Это мышечная боль по всему телу, и она может вызывать множество психологических эффектов, схожих с депрессией. Номер девять – проблемы с желудочно-кишечным трактом. Проблемы с желудочно-кишечным трактом – это общая группа проблем, связанных с телом, которые может вызвать депрессия. К ним относятся такие проблемы, как несварение желудка, тошнота, рвота или любые другие проблемы в желудке или вокруг него. Согласно исследованию 2016 года, существует гормональная связь между депрессией и желудочно-кишечными проблемами. Мы надеемся, что смогли дать вам некоторое представление о некоторых признаках нелеченной депрессии. Применимы ли к вам какие-либо из них? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. И если это видео показалось вам интересным, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится», подписаться и поделиться с кем-нибудь, кому оно тоже может быть полезно. Супер спасибо за просмотр и до скорой встречи!